Сегодняшний урок посвящен начинающим банщикам, парильщикам, которые решили пойти в баню, но не знают еще, что делать там. Поэтому я вам немного об этом расскажу. Во-первых, когда вы решили пойти в баню, нужно выбирать правильную баню. В бане не должно быть больше 60 градусов. Это обусловлено нашей физи физиологией. Потом в бане, Ну, к примеру, можете взять с собой самые популярные, наверное, в России березовые веники. Можно взять дубовые веники, но для начала подойдут и березовые. Когда мы приходим в баню, например, с красивой девушкой, с любимой девушкой, с девочкой, с женщиной, с бабушкой, неважно. Мы должны создать ей уют, поэтому позабудьте заранее о небольшом валике под ноги, каких-то вениках, которых вы будете, которыми будете укрывать потом лицо девушки своей. Девушек парить очень, очень приятно. Вот. Я стою и думаю, вот она прекрасна, она замечательна. Это самая лучшая женщина в мире. Вот Я сделаю для нее все, что я могу, просто вот, чтобы ей было хорошо. Вот о чем должен думать человек, который взял веники, и у него, перед ним точнее, лежит девушка. Давайте посмотрим, что же с этими вениками делать. Если вы никогда их не держали в руках. Во-первых, березовый веник отличается тем что он как бы держит в себе тепло здесь очень много прутиков много листочков и поэтому любое как бы на какой-то любой нагрев этого веника он потом заселяет в этот веник тепло и это тепло можно передать телу. Причем веники березовые отличаются мягкостью. Мы можем практически обвернуть его вокруг ноги. Этим надо, естественно, пользоваться. Для начала, когда вы попили чаю, пришли в баню, завели приятный разговор о пользе бани со своей девушкой, мы должны создать уют сначала в ее голове. Вот. И когда она с удовольствием идет в баню, чтобы получить от вас какие-то приятные ощущения. <связывая> это как раз э, бонус, э, который нам дает девушка. Вернее, такой бонус доверия, который нам дает девушка. Она вам настолько доверяет, <связывая> хотя вы еще как бы никогда ничего с ней не сделали, никогда вы ее не парили. Этот бонус, главное, <связывая> не потерять. <связывая> да. Уложить девушку лучше всего, конечно, на что-нибудь мягенькое. Если девушка не первый раз в бане и готова лежать на горячем полке без каких-то лишних предметов, то это тоже возможно. Не проблема. Давайте посмотрим, что же делать после того, когда мы уже настроили человека на барную процедуру, уложили ее. <смех> Лишний раз запустить какие-то ощущения не вредно. Так вот. Что же будем делать? Приветствую всех любителей бани и тех, кто еще не познакомился с этим волшебством. Я представляю вам обучающий курс, в котором вы узнаете, как правильно париться, как правильно держать веники, познакомитесь с несколькими Техниками, которые зарекомендовали себя за мои последние 6 лет работы, показали себя лучшим образом. Каждая техника включает в себя несколько приемов, и со всем этим вы сможете познакомиться. Для того, чтобы вы лучше понимали, о чем речь, я вам сейчас продемонстрирую все это. Итак. Когда мы попадаем в баню, мы, наверное, перестаем быть самими собой, начинаем работать с какими-то другими вещами, такими как ощущения, эмоции. Некоторые работают с более необъяснимыми материями, с энергетикой. Но давайте вернемся к ощущениям. Ощущения в бане – это наше все. Если вы научитесь дарить ощущения, которые вызывают приятные эмоции у нашего гостя или гости, то это будет, наверное, вам достаточно, чтобы подарить здоровье и удовольствие своим близким, родным. Если вы хотите заняться этим профессионально, то вы можете выйти на уровень, когда вы сможете гарантировать удовольствие клиента. Давайте поближе немножко разберем, Техники, с которыми я хочу вас познакомить. Итак, одна первая техника, наверное, с нее начнем, потому что она работает э, с воздухом. Техника называется полет шмеля. Может быть, э, название пришло в голову мне из-за того, что э, шелестение, такое венечков и легкие-легкие касания, похожие, может быть, на рой. <связь> рой пчел, которые летают вокруг рядом с телом, при этом нагнетая немножко на человека воздух. Что-то в этом роде. Ну, это не так важно. Давайте посмотрим а, общие особенности этой техники. Итак, мы работаем с пару, поэтому все манипуляции, которые мы делаем, они должны быть достаточно эргономичны мы не должны тратить силы во время парения. Для этого существует целая наука и эргономика. Пока я рассказываю, как раз вы можете наблюдать элементы, которые призваны для того, чтобы работать с теплым воздухом. Эта техника есть. Техника полет шмеля. Мурашки должны бежать даже сейчас. Без бани. Я просто смотрю на нашу прекрасную модель, так сказать. И вижу, что мурашки у него уже бегут. А представьте, что будет с горячим паром в бане. Это... Техника как нельзя лучше подходит для начала процедуры. Но когда мы немножко погрели нашего, так сказать, гостя, можно переходить к более плотному воздействию. Наша цель прогреть всю поверхность кожи. Назовем ее периферией по-научному. Здесь очень-очень много капилляров кровеносных сосудов которые э, находятся именно на периферии то есть мы непосредственно с ними работаем если рассматривать человека как сосудистую систему то мы можем рассматривать его как скажем резервуар скажем так Поэтому, если мы хотим э, так, чтобы кровь прибежала к ногам, да, мы это можем наблюдать по ровному покраснению потом в бане, то нет никакого смысла парить сначала спину. Давайте погреем ноги и потом перейдем уже на спину. Это будет правильный подход и с точки зрения кровеносной системы, и с точки зрения лимфосистемы. В общем, это правильный здоровый подход И эта схема сначала ноги потом все остальное от периферии так сказать к центру да это еще некоторые так называют она должна работать у вас всегда есть отдельные случаи когда человек уже прогрет тогда мы можем сделать акценты ему на какие-то отдельные части тела но лучше начните с ног это будет верный способ подарить человеку здоровье так вот, после того, как мы поработали с паром, запустили несколько мурашек, человек нам или наши гости, да, в данном случае, нам начала немножко доверять, ей стало интересно, она получила новое ощущение, можно переходить к более плотному воздействию. Для этого используется техника питерский паровозик. Эта техника не нагнетает пар, да, как техника полет шмеля, или как те... следующая техника, о которой я вам расскажу. Эта техника работает в прослойке, где пара нет. Пар у нас сверху, и если мы его не опускаем, то он сам не опускается. Ну, исключение это конвекционные, парные. Это в будущем, мы об этом поговорим. Мы, когда пользуемся техникой питерский паровозик, должны нагреть веники. И этими горячими вениками мы начинаем воздействие, которое уже плотнее, чем полет шмеля. Мы уже напрямую работаем с периферией, с кожной поверхностью. И вы сможете наблюдать через минуту-две. Подаем пар на то место, где мы работаем. Через минуту-две вы сможете наблюдать. Достаточно ровное и стабильное покраснение. Это нам и нужно. Сделаем акцент сначала на ноги. Поднимемся больше, там, выше до ягодиц. И зафиксируем все это припарочкой. Припарка как инструмент идеально подходит до, так сказать, она как точка, она как завершение какого-то какого нашего действия и имеет при этом глубокий согревающий эффект питерский паровозик вторая техника, но не единственная и не последняя есть у нас еще техника барабанной палочки она как раз отличается тем что работает с паром она гоняет воздух смешивает горячий воздух с, той, с тем воздухом который находится непосредственно у нашего гостя да скажем так над телом поэтому эту технику лучше всего сочетать с другими техниками хотя для новичков наверное это самый простой способ попарить Того, с кем они попали в баню. <смех> Для начала это очень мягкое воздействие. Потом в конце процедуры, когда мы уже будем иметь, так сказать, достаточно прогретое тело, мы сделаем с помощью этой техники какую-нибудь веселенькую отбивочку. Опять же, для, да, для, для разнообразия эмоций. Пока мы познакомились с вами с тремя техниками. И в конце я вам покажу, как эти техники работают вместе. Например, поддали мы пару и поработали с паром. Потом перешли к питерскому паровозику. Если вы парите девушку, не забудьте хорошо попарить ей попку. Вот, примерно выглядит вот так наша процедура. Скоро вы увидите несколько уроков, их можно получить абсолютно бесплатно, где я вам расскажу о техниках поподробнее, в, каждой, в каждом случае конкретно разберем, зачем эта техника нужна, как она используется. Вот. А на сегодня наш урок закончен. Спасибо за внимание.